Для тех, кому это интересно. Это туалет-робот для кошки. С недавних пор у меня живут два котенка. Радости и позитива очень много. Но я задумалась о том, что делать с кошачьим туалетом. Два раза в день нужно было убирать туалет. А если я не успевала, например, с утра убрать туалет, было очень жалко котят. Им приходилось искать чистое место в лотке между комочков. Надо было что-то делать. Я купила кошачий робот-туалет который сам убирает все отходы жизнедеятельности котят. И я совершенно свободна. Было интересно, как котята воспримут свой новый туалет. Но все прошло идеально. В первую же ночь котята не захотели больше использовать старый туалет, а сходили в новый. И робот все убрал идеально. Ну вот он пришел по почте. Я его распаковываю. Котятам очень интересно все понюхать, все посмотреть. Это выдвинут ящик в падают отходы из робота. Нужно использовать песок, который комкуется. Он сворачивается в комочки, тогда отходы не пахнут и легко вываливаются в нижний отдел. Вот такие кнопочки. Цикл Empty и Reset. Нажимаем кнопку. Включение. И пробуем завести в первый раз робот-туалет в котором уже насыпан песок. Вот рассматриваем, как он работает. Первый раз песок еще чистый, котята там еще не побывали. Вот так вот открывается дырка, туда вываливаются все отходы жизнедеятельности. Робот прокручивается сам назад, песочек просеивается еще раз. И чистый возвращается на свое место. Робот крутится еще раз, выравнивает глобус, и все. Пробуем запустить котенка. Сначала надо было все обнюхать. Котенок сначала рассматривал все, принюхивался. Здесь поставлено на быструю перемотку, чтобы не было сильно длинным это видео. Котенок унюхал свой песок, и лучше всего, конечно, Положить немного горсточку старого песочка, который уже был использован котятами, тогда им легче. Но ничего, в первый же раз котенок сходил в туалет. Когда котенок в туалете, горит красная кнопка. Это значит робот не будет крутиться. Вот они вдвоем расследуют туалет, испытывают новый песочек. Туалет стоит на красном. Потом кнопка включается желтая. В это время робот очищается. Он переворачивается. Песочек высыпался. И чистый. Поворачивается обратно. Ночью такая вот голубая подсветка. Очень красиво смотрится. Аккуратно. Когда горит синяя лампочка, это значит, что все убрано, все чисто. Когда оранжевая робот начинает сам очищать туалет. Ночью на 8 часов перерыв. Туалет не работает ночью, но вы можете настроить по своему усмотрению. Робот может самоочищаться через 3 минуты, 7 минут или через 15 минут. Это так, как вы сами захотите. Вот так он работает ночью. Очищается, а потом включается голубой свет, подсветка. И чистый песочек возвращается на место. Потом робот еще раз крутится, выравнивается и останавливается в нужной позиции лампочки выключаются и остаются только синие лампы а вот тут можно посмотреть отходы жизнедеятельности это за два дня с двумя маленькими котятами если у вас одна кошка можно убирать только раз в неделю и все будет чистенько без запаха очень просто и легко пакет который в самом низу в нижнем лоточке легко завязать на узелок и выбросить. Это несложно Это отходы за несколько дней с двумя котятами. Просто вкладываем еще один чистый пакетик и на неделю можно забыть, что такое убирать кошачий туалет. Чисто, без запаха, не нужны никакие совочки. Нужно только подсыпать песок иногда, потому что он уходит вместе с отходами. Вот так он светится ночью. Ну вот и все. Робот чистит сам туалет. У вас не будет никаких хлопот. Только раз в неделю убрать мешок и досыпать немножко песка. Ну вот и все. Это было видео о прекрасном помощнике роботе-туалете. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всего вам самого хорошего. Пусть у вас все будет хорошо и много радости от ваших любимцев. Всего хорошего, до следующего видео.